Привет-привет, друзья, с вами как всегда я. Хм, ладно, я что-то разошелся. Ну а что, просто соскучился по вам. Я снова приготовил вам просто очумительную подборку автотоваров с нашего верного Алика. Так, чтобы вам такое разыграть? Хм, а давайте экшн-камеру. Как вам? Нравится? Хочешь получить? Тогда досмотри ролик до конца и узнаешь условия, а также итоги предыдущего розыгрыша. Ну что, чаек заварили? Да? Погнали! Так, ребята, это универсальное приспособление совмещает в себе функции стеклобоя, фонарика и стропореза, поэтому смело может войти в аварийный набор, который должен быть у каждого водителя. Два стеклобоя помогут в аварийной ситуации разбить стекло, стропорез перерезать ремень безопасности, фонарик имеет три режима – обычный яркий и пульсирующий, корпус производится из авиационного алюминия и имеет устойчивость к воздействиям окружающей среды класса IPX7, сохраняя работоспособность при погружении в воду и при падениях с высоты одного метра далее идет очень интересный товар это насос для консистентной смазки с пистолетной ручкой он позволяет производить смазывание закрытых узлов подвергающихся повышенным нагрузкам впрочем они могут использоваться для самых разных работ чтобы вам было удобнее держать ручка инструмента имеет резиновое покрытие комплект поставки включает насос для смазки соединительную муфту дополнительную металлическую прямую трубку и гибкий шланг для работы в местах доступ к которым затруднен заправляется такой насос с помощью специальных картриджей но производитель также уверяет, что его можно заправить и вручную, просто натолкав внутрь смазку. Да-да, так себя звучит. А вот этот товар прокачает ваш автомобиль. Светодиодная многоцветная подсветка, ангельские глазки придаст вашей ласточке неповторимый взгляд. Предлагаются диаметры от 60 до 120 мм, рабочее снаряжение 12 вольт. Есть также возможность выбора цветов, их интенсивности и типа свечения. Управление ангельскими глазками дистанционное с помощью телефона или пульта управления. В комплекте поставки два осветительных кольца необходимого вам размера, соединительный кабель и пульт дистанционного управления. В общем, чем стильная вещица. Ух, друзья, не знаю, как вам, но мне очень зашел этот товар. Цветной hand-up дисплей. Он позволяет считывать большинство функций бортового компьютера и обладает таким достоинством, как легкость подключения, простота интерфейса, большое количество выводимых параметров и возможность выбора языка меню. Также можно отслеживать скорость движения автомобиля, обороты двигателя, напряжение бортовой сети и даже температуру охлаждающей жидкости, ну и мгновенный расход топлива и другие параметры. Для подключения устройства необходимо наличие во Авто ОБД2 разъема, а рабочее напряжение 12 вольт. Многие водители пользуются очками как от солнца, так и для устранения дефектов зрения. Да и, честно говоря, после того, как даю машину жене, приходится собирать очки по всему салону. Не знаю, зачем есть столько очков. Думаю, универсальный держатель поможет исправить эту проблему. Он легко крепится на солнцезащитный козырек, при необходимости складывается до минимальных размеров, позволяет хранить под рукой любимые модели очков без риска повреждения линз. Далее идет фен для пайки пластика. В основном используется при ремонте поломанных бамперов и других пластиковых деталей, реже приборных панелей и элементов салона. Очень интересно смотреть, как кто-то с ним работает. Также устройство применяется для пайки труб. С феном поставляется комплект насадок для пайки повреждения разной степени. Фен имеет мощность в 600 Вт, работает от сети 220 Вольт и способен нагревать элементы до 700 градусов по Цельсию. Что далее? Это мягкий силиконовый скребок для сгона воды. Подойдет для стекол и кузова, так как он очень мягкий и не царапает поверхность. Это отличная замена тряпки из замши, чтобы удалять воду с поверхности авто после мойки. Длина скрипка составляет 24 см. Ручка красного цвета изготовлена из очень прочного пластика. Также силикон очень качественный и не замерзает даже на сильном морозе. И не теряет упругость при жаре. Телескопический гаечный ключ поможет как отогнать плохих людей от вашей ласточки, так и сорвать прикипевшие гайки на колесных дисках, а также провести множество ручных работ. Грубо говоря, универсальная вещь. Ручка универсального ключа имеет рабочую длину 36 и 50 см, комплектуется набором с головками. Инструмент изготавливается из хромванадиевой стали. Удобная ручка покрыта нескользящим изоляционным материалом. Этот инструмент находится в топе продаж. А вот для оперативной диагностики состояния АКБ используется тестер автомобильной батареи. Это оборудование используется для оценки состояния батареи на 6 вольт и 12 вольт. Бензиновых и дизельных автомобилей полученные данные в результате сразу выводятся на большой монохромный ЖК-дисплей. Меню тестера представлено на русском, английском, немецком, французском и иных языках. Подключение к проверяемой батарее осуществляется специальными зажимами. В комплекте поставки идет тестер и кабель для подключения к АКБ. Еще одним важным инструментом для каждого автомеханика является цифровой динамометрический ключ. Данный инструмент предназначен для затяжки резьбовых соединений на заданный момент. Момент затяжки контролирует специальный механизм внутри корпуса изделия. В современных автомобилях для узлов регламентируется требование по затягиванию резьбы при сборке механизмов. От этого зависит надежность и безопасность в эксплуатации, а также срок службы деталей и точность сопряжения элементов. Моментный ключ – полезное приспособление для автомобиля, которое обязательно должно быть в наличии у каждого. Только вспомните, как же сложно завести машину в сильный мороз. В этом вам поможет обогрев двигателя от аккумулятора. Он идет с контроллером на дистанционном управлении. Мега-полезное устройство в условиях суровой морозной зимы. Нагревательный элемент закрепляется на масляном поддоне двигателя и подключается к КБ. Затем с помощью брелка дистанционного управления вы можете включать обогрев в любое время. Нагреватель имеет заявленную мощность в 90 Вт. Он не способен прогреть масло до высоких температур, но сделает его гораздо более тягучим. Чем при сильных морозах, и облегчит запуск мотора после простоя. А вот этот товар создан для настоящих автолюбителей. Это насадка на шланг для полива, которая имеет на конце щетку, вращающуюся от напора воды. Вращение не слишком быстрое, но оно напрямую зависит от подаваемого напора воды. Шлангом можно мыть колесные диски или моторный отсек. Комплект поставки включает в себя рукоятку и две насадки щетки. Далее идет товар, после покупки которого вы забудете о вещах в багажнике. Они больше не будут там прыгать и шуметь. Сетка для багажника поможет сохранить порядок при перевозке различных покупок из супермаркета. Сделана она из нейлона размер 70 на 70, крепится карабинами по периметру багажника. В общем, весьма полезный аксессуар для вашего автомобиля. Рекомендую. В современном автомобиле настолько много различных датчиков, что в случае поломки выявить причину просто методом тыка, заменяя все подряд, очень долгая процедура. Поэтому, когда на вашей приборной панели загорается чек Engine, под рукой неплохо иметь сканер OBD-2. Он имеет дисплей диагональю 2,8 дюйма, на который выводится вся информация и поддерживается русский язык. Что очень важно, можно читать и удалять ошибки в электронном блоке управления, а также тестировать ресурс АКБ. Подходит к большинству автомобилей с разъемом obd D2. Хотя продавец пишет, что российские автомобили сканер не читает, но в отзывах говорят обратное. Экстракторы подшипников с обратным молотком. Этот съемник предназначен для демонтажа подшипников различных типов. В комплекте 8 экстракторов разных размеров и обратный молоток с Т-образной ручкой. Перед использованием накрутите экстрактор подходящего размера на съемник, затем ставьте экстрактор в отверстие подшипника, закрутите гайку съемника для раскрытия экстрактора. За счет скользящего молотка можно вытянуть подшипник за несколько ударов, не повредив его. Инструмент изготовлен из прочной стали, поставляется в аккуратном чемоданчике красного или синего цветов далее идет достаточно необычная однодиновая магнитола которая обладает выдвижным экраном магнитола отлично вписывается в дизайн автомобильной панели и интегрируется со штатными системами автомобиля система работает на Android 81 что дает возможность использовать огромное множество приложений play market разработанных для данной операционной системы магнитола комплектуется всеми необходимыми переходниками для штатной проводки поэтому подключение не составит особых проблем даже для тех кто ранее не имел опыта установки Основные функции это прослушивание музыки с телефона по Bluetooth через AUX или USB-вход, а также возможность просмотра фильмов, навигация, подключение камеры заднего вида, телефона по громкой связи и так далее. В общем, крутая магнитола. А данный набор пригодится для выворачивания болтов, сорванной гранью, и шурупов с поврежденной шляпкой. Процесс выкручивания сводится к предварительному просверливанию по самому центру застрявшего предмета небольшого углубления, после чего туда вставляется экстрактор нужной формы, конический либо цилиндрический, в зависимости от типа деталей, которая застряла и сломалась в предмете. А затем часть данной детали спокойно выкручивается хотите добавить свежий компонент стайлингу вашего автомобиля, тогда купите подсвечивающую насадку на глушитель. Это интересный девайс, который очень эффективен при езде по ночному городу. Эффект достигается с помощью диодных светящихся элементов внутри глушителя. Запитывается он к задним габаритам. Ровный поток света в безветренную погоду достигает до 1 метра красного пламени и выхлопных газов. Бесконтактный контроллер открытия багажника позволит автоматически открывать багажник вашего авто, когда ваши руки заняты. Простое устройство будет полезно для любителей активного отдыха после посещения супермаркетов и во многих иных ситуациях, когда открывать машину пультом неудобно. Сенсорный датчик устанавливается под задним бампером, подключение осуществляется к бортовой сети. Комплект поставки включает сенсор, блок управления, кабели и иные комплектующие. Обратите внимание, для установки необходим бесключевой доступ к автомобилю. Ну а на этом все, но у нас еще остался конкурс на нашу экшен камеру Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну а в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил местный. Поздравляю, напиши в ВК и забери свой приз из прошлого видео. Всем пока!